Добрый день, Севастополь! В студии Фурпост Сергей Абрамов. У меня сегодня в гостях Максим Александрович Жукалов, глава департамента архитектуры Севастополя. Добрый день. Добрый. И мы сегодня обсуждаем самый животрепещущий вопрос земельных отношений Севастополя. Это правила застройки и землепользования, которые были представлены сейчас представлены в виде экспозиций жителям города в различных районах и в самое ближайшее время у нас начинаются общественные слушания по этому документу. Сегодня Публичные есть. слушания Публичные с слушания. проведением итоговых собраний. Так, публично с жителями. Да, все правильно, потому что мы все время подменяли у нас в Севастополе. У нас слушания, были общественными общественные обсуждениями, обсуждения, да. потому что это более сложная форма. Ну, Но и... эта это форма больше интерактивная, то есть не офлайн. Да, да, да. Так, Максим Александрович, давайте самый главный первый вопрос. Ну, для начала вы скажите, значит, чтобы все понимали, в какие сроки у нас проводятся эта экспозиция, когда они закончатся и когда начнется уже конкретное обсуждение с возможностью высказывания своих мнений, занесения там каких-то предложений и так далее, и так далее. Вот сроки. Сроки. Итоговый срок пресекательный – это 23 июня. 2022 года. До 17 июня на экспозициях будут у нас работать наши сотрудники, сотрудники подвижностного учреждения, принимать заявления и предложения. После этого с 20 июня мы начнем проведение итоговых собраний в различных внутригородских муниципальных образованиях. На них мы тоже будем принимать все предложения. В департамент можно будет направлять предложения, направлять их по почте и живую прийти просто в департамент и подать свои предложения. Но на экспозиции уже принять не получится, потому что сотрудников не будет. Журналы уже будут в протокол вписываться те предложения, которые уже поступили в ходе экспозиции. Во время обсуждения, когда в зале это будет обсуждаться, уже предложения приниматься не будут. Будут. Во время обсуждения Во приниматься время. предложения а когда будут. Не будут. Не будут уже после, после 23 июня. Все, до вот 23 июня предложения можно... Наши зрители-читатели, до 23 июня можно потом... Ну, как бы не успели. Ну, вот я так, думаю, да? достаточно предложений подадут для того, чтобы... Ну, наверное. Было... Первый вопрос. Достаточно важный и, мне кажется, принципиальный. Какая база у этого документа, правила землепользования и застройки? На основании чего он документ был разработан? Ну... Но... Если мы говорим о правовой базе, то это в первую очередь Градостроительный кодекс Российской Федерации и те особенности в сфере земельно-имущественных и градостроительных отношений, которые действуют на территории Севастополя. Если мы говорим о... Городостроительных документах. Если мы говорим о тех исходных данных, которые были представлены разработчику для подготовки, зонирования в составе правил землепользования и застройки, то это, конечно же, публичная кадастровая карта с информацией о земельных участках и правообладателях, это та градостроительная документация, которая была утверждена на сегодняшний период или находится в разработке, это решение градостроительного совета, и, конечно же, это документы в сфере охраны объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, то есть все те ограничения в использовании земельных участков, которые устанавливаются иными правовыми актами. Так, тогда здесь же сразу буду уточнять, вы сказали о данных публичной кадастровой карты. На какую дату? Данные с, из карты... На, перенесенные... на декабрь 2021 года. Декабрь. Точно 20... были предоставлены разработчику для учета. Да. Соответственно, сегодня у нас шестой месяц. То есть да. изменения, которые были проведены, могли проводиться, они а проводились за эти 6 месяцев, они в ПЗЗ сейчас не учитываются? И как они, соответственно, будут учитываться? Они будут учитываться в рамках доработки по результатам публичных слушаний. Соответственно, конечно же, мы обновим все кадастровые планы территории, так называемые КПТшки, вот, и предоставим их разработчику для учета. Здесь в чем особенность? В соответствии с градостроительным кодексом, один земельный участок не может быть в двух территориальных зонах. Соответственно, нам важно учитывать в данном случае э, размещение каждого земельного участка в, ну, в одной территориальной зоне. То есть, в территориальной зоне может быть много участков, но один участок в двух разных территориальных зонах быть не может. Тогда вопрос на один уровень ниже, конкретно по тому, что вы сейчас сказали. Может ли так получиться, чтобы один участок оказался в разных территориальных зонах? Это технически как-то возможно или невозможно? Только земельные участки, занимаемые линейными объектами. Все остальные не могут. У нас есть какая-то опасность того, что будет вот такое занесение в разные зоны? Вот в этот период, этих шести месяцев, пока... Если это будет, то это будет необходимо... Уточнять и вносить изменения. На самом деле правило землепользования и застройки это достаточно живой документ, он не статичный. Средний срок внесения изменений в правила землепользования и застройки с учетом проведения процедуры публичных слушаний это где-то 3-3,5 месяца. Это, такое... это, это, это быстро или это медленно? Это быстро, медленно? с учетом проведения процедуры публичных слушаний, которая отнимает минимум месяц. А каждое внесение изменений – это публичные слушания? Конечно. Не То всегда. Есть там перечень случаев, когда не требуется проведение процедуры публичных слушаний, но они связаны с принятием правовых актов иных. Допустим, установление зоны охраны по приородромным территориям. То есть у нас есть аэродром Бельбек и много других аэродромов. В настоящий момент Министерство обороны занимается разработкой зон охраны. Это 7 зон охраны у каждого аэродрома. И после того, как они будут установлены, мы автоматически вносим эти изменения в Правила землепользования застройки. Здесь процедура публичных слушаний не предусмотрены, потому что фактически мы просто закрепляем для общего доступа те ограничения, которые появляются с принятием такого документа. Если в дальнейшем потребуется внести изменения какого-нибудь там, там, садовое товарищество или гражданин внесет предложение уже после всего, uh -huh. то для того чтобы. Если город на это пойдет, согласится, доводы будут обоснованными гражданина то для внесения изменения в ПЗЗ потребуется проведение публичных слушаний. Да. Вот это важно. Теперь а, а, вот этот вот срок шестимесячный, я хотел бы еще У один гу -гу. завершающий вопрос по этой теме задать вам. А, для того, чтобы изменения, произошедшие в сфере земельно-имущественных отношений, нашли свое отражение в ПЗЗ, а, необходимо ли дополнительно гражданам Владельцам земельных участков что-либо предпринимать, чтобы эти изменения были отражены в ПЗЗ. Или поскольку там, машина государственная в широком смысле там, уже увидела это в каких-то входящих документах, действий никаких не требуется? Ну, если предложения к нам уже поступили в ходе проведения процедуры публичных слушаний, то тут, конечно, каких-то рисков нет. Все понятно. Мы их учтем, а вот если не отработаем. не поступали Если не поступали, то, конечно, лучше подать. Я не думаю, что сильно изменится градостроительная ситуация, связанная с образованием новых земельных участков, по той причине, что, устанавливая территориальные зоны, мы их пошли установление по принципу или границам земельных участков, существующих, в основном это происходит путем же раздела образования новых земельных участков, выдела, то есть это границы, изначально установленные уже в исходном земельном участке, или по естественному рельефу местности, там где это, ну, объективно других вариантов мы не видим, или по осям дорог с разделением на противоположные потоки. Соответственно, мы постарались не привязываться массово границам земельных участков, понимая, что э, площадь конфигурация земельного участка тоже достаточно динамична, и поэтому может пересечения границы земельного участка с территориальной зоны за собой повлечь невозможность постановки ее в ЕГРН. То есть, когда мы утвердим правила землепользования и застройки, все территориальные зоны с градостроительным регламентом мы должны передать в единый государственный реестр объектов недвижимости. И вот то, что сейчас происходит, когда по амнистии ставят на кадастровый учет индивидуальные жилые дома и другие объекты, садовые дома – при, после утверждения правил землепоемой застройки будет возможно только, если в составе град-регламента возведенный объект соответствует территориальной зоне. Но в случае, если, предположим, в январе 2022 года там, земельный участок из федеральной собственности, допустим, перешел в собственность города, а потом городом был реализован, и там, граждане получили в собственность... Там, земельные участки, допустим, получили документы, чтобы это право собственности и зоны, соответственно, использования, там, возможности использования этих земельных участков, и отражение в ПЗЗ, люди должны сообщить вам об этом в виде своих предложений. Ну, если такое желание у людей есть, да. А, в принципе, ну, думаю, вид если... разрешенного использования исходный, который был участка, он и сохранился. Ну, а если менялся? Исходный? Если менялся, тогда лучше да, уведомить что, видите, для того, чтобы мы могли Наверняка учесть. за полгода кто-то менял виды разрешенного использования земли. Такое Меняли. Меняли. Ну, видите, вы сами говорите, меняли. Конечно, как вы верно заметили, на градостроительную картину в широком смысле вряд ли действительно это, это влияет, но каждый неучтенный участок – это потенциально... Человек недовольный, и мы понимаем, что ну, как, бы, как минимум уже с точки зрения гражданина его права нарушаются, соответственно, нужно что-то с этим делать. И в этом смысле мы сейчас находимся в ситуации, когда жители, владельцы недвижимости, земли, ну, обязаны, наверное, правильно будет сказать, о себе позаботиться, перестраховаться лишний раз, если что, и подать эти предложения, чтобы право собственности или вид разрешенного использования, который у них указан в документах, был учтен в правилах землепользования и застройки. Ну, я бы Нет? призвал, наверное, немножко поступить по-другому. Мы специально сделали интерактивную карту на сайте правительства, достаточно с удобным доступом, чтобы люди зашли и увидели ту зону, в которой у них расположено их имущество. Соответственно, если зона им соответствует, там из названия зоны даже видно сразу понятно, под что, для чего она предназначена, какой вид у нее основной. Если она соответствует, то тогда, скажем так, это уже желание заявителя. Если не соответствует, и они видят о том, что эта зона не… свое назначение основное имеет иное, чем у них установленный вид разрешенного использования, тогда лучше подать предложение. Я бы хотел все-таки обратить ваше внимание на том, что во-первых, далеко не у всех жителей Севастополя есть доступ к интернету. И далеко не все жители пользуются интернетом, даже если он у них он есть. Они найдут, правильно поймут. Эта карта, она тоже на самом-то деле такая тяжеловесная. Вот Даже у меня на редакционном моем компьютере эти зоны, все, когда включаешь, они не сразу отображаются, подгружаются под... и так далее. Это момент первый. Момент второй э – Многие могут сделать, подать свои уточнения, предложения на всякий случай, что называется. Потому что мало ли что сейчас там произойдет, на всякий случай я сообщу. Вот. Поэтому в этом ключе очень важна информативная составляющая того, как вы, департамент архитектуры и ваши подведы осуществляют вот эту работу по информированию, по объяснению людям, что, с чем мы имеем дело. А, как, вот, как, как вы с этим справляетесь сейчас? Ну, в настоящий момент, конечно, мы поэтому и организовали экспозиции, причем на Химовском районе мы открыли две экспозиции, отдельно для северной стороны для удобства и отдельно для корабельной части. Вот. Основная это, конечно, экспозиции, где даем разъяснения по использованию, ну и, соответственно, обеспечили в свободном доступе всем желающим текст правил землепольной застройки для того, чтобы могли прочитать и ознакомиться с ним, ну, выступаем, вот с вами встречаемся в том числе для того, чтобы рассказать о тех особенностях, о тех требованиях, которые заложены в этот документ. Ну, такая работа. Есть э, вот это зонирование, да, э, 7 зон, да, у нас 7 зон. Ну, основных, да, вообще зон. больше. Ну, да, Там у них выделяются... Вот в, этих, вот в этой презентационной документации, которую угу. вы раздаете, там 7 основных зон указано. А видов разрешенного использования земли значительно больше. И вот давайте вы расскажите, пожалуйста, людям, чтобы было однозначное толкование, как это соответствует закону. Что такое зона? И Что такое вид разрешенного использования. Потому что получается так, что внутри одной зоны есть несколько видов разрешенного использования. Если человек увидел какую-то зону, которая, по его мнению, не соответствует виду разрешенного использования его земельного участка, это не значит, что он не может эту, этот вид разрешенного использования поменять в рамках той зоны, которую вы нарисовали вот этой, на этой карте зонирования. Может Попробую быть, сейчас. сейчас. Слишком сложно как такую подводку. Нет, но в я понял вопрос. Нет, я, я, я для жителей, что можно оказывается внутри зоны, которая, которой э, разукрасили ваш участок, оказывается можно вид разрешенного использования менять, как вы хотите, в пределах э, тех нормативов, которые позволяет эта зона. Ну, вот. Примерно так. Да. Смотрите, российское законодательство, в статья 37 градостроительного кодекса, они говорят о том, что в составе правил землепользования и застройки устанавливаются территориальные зоны, а уже территориальные зоны содержат в себе градостроительный регламент. В составе градостроительного регламента мы определяем виды разрешенного использования земельных участков. Они делятся на три типа. Это основные виды, условно разрешенные виды и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Вот в составе территориальной зоны установленные основные виды разрешенного использования выбираются собственником земельного участка самостоятельно. То есть, если, допустим, в зоне... Там, Садово садоводческих садово садовых товарищ установлены основные виды, как для ведения садоводства, так и для индивидуального жилищного строительства, то он волен сам выбрать, обратившись в органы регистрации с заявлением, какой вид в отношении земельного участка он будет применять. Давайте также пред, пред, это связано сразу вот вот упудев предметно, да? Да? Да. да, то что вот это вот массив, значительный массив маленьких участков, бывшие земли совхоза Софьев-Перовская, да, где а, сейчас эта территория обозначена как... Какая зона? СХ. СХ. Да. Но это не говорит о том, что люди не могут а, использовать эти участки, и, как под ИЖС, правильно я понимаю? Все правильно. Вот, вот, вот, вот ну, это вот Сейчас расскажу подробнее. Люди на карте и, увидели здесь... СХ... Но при, но при этом хотят да. индивидуальное жилищное строительство. Да. Да. На городостроительном совете недавно мы рассмотрели эту территорию. Мастер-план был подготовлен правообладателями земельных участков. Мы согласились с тем, что эта территория будет трансформироваться в зону дальней жилой застройки. Да. Обсуждение идет о параметрах этой застройки. Никому не хочется, чтобы она была хаотичной, Хотел бы, чтобы она была упорядоченной, с нормальными дорогами, с объектами социальной коммунальной инфраструктуры. В этой связи в городостроительное законодательство не так давно, в частности, были внесены изменения, которые предусматривают именно комплексное развитие территории. В настоящий момент в проекте правил землепользования застройки там установлено, предлагается к установлению территориальная зона СХ, у которой основные виды это сельхозиспользование. А почему такая Но предлагается? Если... Предлагается, потому что я уже отвечал раньше. Основные виды собственниками земельных участков выбираются самостоятельно. Если вы посмотрите сейчас на публичную кадастровую карту, то увидите, что и в нижней, и верхней Учкуевке это были паи, которые были размежованы по между собой. То есть то там есть нет территории общего на СХ, пользования. А, потому что... А, нет территории там общего нет пользования. Там нет территории общего пользования. нет проездов. СХ, было раньше. Это ну, и так, и чтобы не, получ... не произошло хаотичной застройки. То есть сейчас, если бы мы предложили в составе проекта правил землепользованной застройки зону уже 2 2 допустим, индивидуальное жилищное строительство, то в дальнейшем никакого договора о комплексном развитии территории правообладателям заключать не потребовалось бы и разрабатывать документацию по планировке территории. Я понял. Они бы выбрали а самостоятельно. Так, а так это не вы предлагаете g 2 а так это люди предлагают g 2 А и так они заключают соглашение все, между понял. собой, обращаются не, к нам. Это некий просто разный уровень ответственностей. Обеспечивают разработку документации по планировке территории с нормативными проездами, с расчетами по социальной инфраструктуре, коммунальной инфраструктуре. И тогда только происходит трансформация этой территории в... Зону индивидуальной жилой застройки. Механизм понятен. Да, вот именно в данном... Поэтому и в данном случае мы встречались с жителями, мы им объясняли, разъясняли это все. Просто если пошли по пути и установили бы просто зону G22, допустим, индивидуальной жилой застройки, то завтра же они пошли бы после утверждения ПЗЗ, поменяли бы вид и пошли бы строить свои индивидуальные жилые дома, не обеспечив никаких презов, ну, получили бы, наверное, второй фиолет, как минимум. Так, кстати... Сейчас тогда сразу два примера очень похожих. Фиолент. Я обратил внимание, что весь фиолент практически, весь массив, где индивидуальные жилые дома по факту стоят, он в зонировании, в ПЗЗ обозначен как садоводство. Почему? По той а, же причине? Про, фактически в некой степени по связанной причине. Да. То есть изначально это были садоводческие товарищества. Мы хотим понимать... Когда обсуждали генеральный план, там были разные мнения у жителей. Кто-то хочет индивидуальной жилищность, кто-то не хочет, кто-то хочет остаться в садоводстве. Это разная налоговая база. Мы предложили механизм, то есть мы говорим, если вы хотите быть индивидуальной жилой застройкой, то будьте добры, вот вам соответствующая территориальная зона, в которой этот вид будет основным, но также обеспечить разработку документации по планированию территории. То есть применение этого вида, обусловлено наличием утвержденной документации по планировке территории, где мы поймем, как будет обеспечен подъезд к этим участкам. Ну, для кого не секрет, что сейчас там узкие-узкие проезды, да, там конечно. по 3 метра, если не уже. Вот, невозможно разъехаться, и скоро и сложно подъехать. То есть там много сложностей, связанных с э, трансформацией этой территории. Вот стоит вопрос социальной инфраструктуры, то есть как бы жители говорят, мы тут живем, а школ, да. садиков нету, и свободных территорий нету. Вот Поэтому мы говорим о том, что давайте сейчас вы предлагаете нам, если вы действительно такое желание у вас есть, оно коллективное, то есть не так, что один хочет быть в индивидуальном жилищном строительстве, а все остальные хотят вести садоводство. Провели собрание, обсудили, приняли решение коллективно, готовы к тому, чтобы вы будете трансформироваться. Понятно, подавайте заявление, рассмотрим, комиссионно обсудим, примем решение и дальнейший дадим путь, каким образом его пройти, и как получить результат конечный в виде индивидуального жилищного средства. Но даже не это важно, а важно именно наличие необходимой социальной коммунальной инфраструктуры с доступом к участкам. Зона, которой э, закрашен фиолент, она позволяет э, сделать ежес? Сейчас жизнь? там, да, зона G1.1. Она ну, зона G1, она садоводство, и она позволяет. Но, да, еще да. раз говорю, как я уже сказал, это применение этого понятно. вида обусловлено разработкой документации понятно, по планировке территории. Есть... Людям объединяться в коммуны такие. Ну, СНТ а, это и есть коллектив, а, ну, и... созданный для ведения да. садового ну, ягодной чтобы, продукции. Чтобы у группы людей была идея переформатировать пространство, где они живут, в то или да? иное, там, соответственно. Так, еще один пример: Балаклава. Я себе даже выписал улицу, я сейчас ее найду. Значит, улица 7 октября, вот выше улицы 7 октября идет такая характерная извилистая дорога прямо на гору. <связывая> И вот вся вот эта вот, вся гора вдоль этой улицы, она вся нарезана участками, вся, если на кадастровую карту посмотреть. И дальше вся Балаклава. И вот, и вот эта улица 7 октября, если так по и по зонированию, да и по кадастровой карте, вот так вот такая подкова такая зеленая, вот эта зеленая зона, она вся э, нарезана на маленькие участки, по 6-10 по соток. А если мы смотрим на публичную кадастровую карту, то это все маленькие кусочки индивидуальной собственности. Если мы смотрим на зонирование, представленная в ИЖС, представленная в ПЗЗ, вот, то там земли лесного фонда и... Нет, там Р-5, охраняемого ландшафта. Охраняемого ландшафта. Что это? То есть у меня вопрос такой. А заложен ли такой же механизм, наподобие с фиолентом и с учкуевкой, в эту зону? Могут ли люди, объединившись, имея уже в собственности земельные участки, прийти к вам сказать, знаете, мы решили, мы объединились, будет тут, значит, ИЖС, ну, мы обеспечим всем, чем надо. Или нет? Понятно. Вопрос понятен. Разработка правил землепольной застройки, она априори не из воздуха. Я вам уже сказал о том, что при выполнении зонирования мы опираемся и на иные документы, действующие в отношении этой территории. Да. В том числе да. всем известный объект культурного наследия, древний город Херсонес-Таврический, крепости Чембала и Каламит. Вы имеете в виду приказ Министерства культуры Конечно, 18.54. Да. месте? Да, вот. да. Ну, вы сейчас скажете, а потом Да, там есть... Вопрос, в 73-м федеральном законе об охране объектов культурного наследия прямо установлено, что в отношении территории объектов культурного наследия как достопримечательное место Министерство культуры и органы охраны объектов культурного наследия вправе устанавливать Правовые акты принимать э, с установлением требований к градостроительным регламентам и видам разрешенного использования к хозяйственной деятельности в границах соответствующих регламентных участков. То есть, по сути, этот документ имеет большую юридическую силу, чем градостроительная документация в виде правил землепользования и застройки. В составе, потому что это, это федеральные и в том числе, потому что в земельном кодексе и в земельном законодательстве заложен приоритет охраны mm -hmm. объектов культурного наследия над да. градостроительной деятельностью по Хорошо. развитию населенных пунктов. Вот, соответственно, исходя из того, что в составе приказа Министерства культуры там однозначно установлен запрет на какое-либо капитальное строительство, установить иную территориальную зону, которая бы допускала индивидуальную жилую застройку, там не представляется возможным. При этом впервые утверждаемые правила землепользования и застройки подлежат согласованию с Министерством культуры Российской Федерации. Я прекрасно понимаю, что если мы установим там несоответствующие, требованием, установленным в составе достопримечательного места, э, вида разрешенного использования или градостроительного регламента, мы просто не получим согласование от Министерства культуры, и такой документ мы, опять-таки, никогда не утвердим и продолжим ну, находиться в какой-то серой зоне, То... связанной с градостроительным регулированием отношений, которые сложились на территории, а, сложились а, на территории а, а точно не получим согласование? Точно не получим. Да? Конечно. А... Потому что это является как раз предметом согласования. Ну... Хорошо. Вопрос по вот этому приказу Минкульта, он же, он же у нас менялся, да, вот недавно как раз, и он позволил некоторые земли все-таки к ним по-другому отнестись, и сейчас даже к нам в редакцию обращался человек, у которого на… Территория, которая относится к землям Херсонеса, участок, что называется, в чистом поле, вообще без ничего, с проведенной археологией, где ничего нет. И там нельзя было строить, а теперь там строить можно будет. То есть вот эти моменты, они сейчас в ПЗЗ уже учитываются? Ну, То есть три... я имею в виду изменения приказа Минкульта. Конечно. Оно нашло отражение в Конечно. ПЗЗ. Мы должны это учитывать однозначно. Мы можем установить более жесткий регламент, чем установлен в составе приказа Министерства культуры, но установить более мягкий – нет. Каким образом, я скажу так просто, вы поправьте, если я слишком упрощаю, каким образом те координаты ограничений, которые заложены в приказ Минкульта в достопримечательном месте, перенесены вот, в физическом смысле на карту зонирования. То есть, как э, вот эти вот два документа на, один на другой накладываются, совпадают они или не совпадают? Я имею в виду вот это вот Смотрите, взаимодействие. Как они накладываются? Градостроительный регламент, как я уже говорил, состоит из четырех э, составляющих. Повторим, пусть будет автология. Первое – это предельные, минимальные и максимальные размеры земельных участков. Второе – это виды разрешенного использования. Третье – это параметры разрешенного строительства. Так. Четвертое – это ограничения в использовании земельных участков, установленные иными правовыми актами. Но и границы тоже. Там. Вот смотрите. И есть требования к, градостро... к территориальным зонам о соотношении с границами земельных участков, но соотношение регламентных участков в приказе Министерства культуры с границами земельных участков нет. В 73-м законе прямо сказано, что устанавливая зоны охраны от объектов культурного наследия или регламентные участки в составе достопримечательного места, они вправе не опираться на существующие кадастровое устройство, деления, То есть на границе земельных участков. Они имеются в виду это Министерство, Министерство культуры. Министерство культуры. Хорошо, и это, это так и переносим. произошло. Теперь так. мы, те требования, которые установлены в составе приказа Минкульта, мы их закладываем в ограничение в использовании земельных участков, установленные иным, иными правовыми актами. И, соответственно, мы идем по пути деления, какой участок попал в какой регламентный участок, Такое ограничение мы и устанавливаем. То есть, мы в составе территориальных зон происходит разделение регламентных участков, если это возможно, и ограничения более жесткие, которые установлены, допустим, в требованиях к достопримечательному месту, они поглощают более мягкие ограничения, ну, как бы режимы, установленные нами. То есть мы границы двигать уже никак не можем? Нет, почему? Ну, приказ Министерства культуры – это тоже достаточно живой документ. Мы на протяжении там, полутора лет собирали те предложения, которые поступали ну, вот от физических лиц. Да, и мы этот контракт заказали, отыграли. Разработчик сейчас э, подготовил новую документацию. Она не новая, она связана с внесением изменений в приказ, но они достаточно значительные. Вот. Там много изменений. Соответственно, после его утверждения мы точно так же внесем изменения, и если будут уже утверждены правила землепольной застройки, в правила. Два важных момента. Момент первый. Отражаются ли ограничения и вообще есть ли они для объектов, выявленных или вновь выявленных объектов культурного наследия? Нет, у них есть немножко иной способ защиты. Вновь выявленные объекты культурного наследия до определения их статуса как объекта культурного наследия на их территории запрещена любая хозяйственная деятельность. Mm -hmm. То есть здесь прямая норма федерального закона, независимо от каких-либо граслительных регламентов, Но, она просто, действует. А у меня территория непонятна. Почему? Понятно? Она же понятна: в приказе Министерства, там, если это регионального значения, то в приказе там Управления там охраной описано. объектов культурного наследия да. есть координаты. Так, э, еще один момент. По поводу э, особо охраняемых природных территорий и, соответственно, того зонирования, которое представлено сейчас э, жителям Севастополя. У нас есть уже устоявшиеся, что называется, ОПТ. А есть перспективные ОПТ. Так вот, перспективные ОПТ и их э, зонирование, как отражены в ПЗЗ? Ну, пока они перспективные, их границы не установлены, конечно, они не отражены. Не отражены. Ну, не отражены. Потому что ну, невозможно отразить то, чего пока нет. Соответственно, как только они будут установлены, ограничения будут действовать, и в правила будут внесены изменения. Сейчас мы немножко в сторонку отойдем от плотности этой, и потом немножко вернемся. Почему мы сейчас вообще обсуждаем ПЗЗ, когда у нас нет генплана? Вопрос. Во-первых, мы правила землепроводной застройки вправе принять. Я сразу, при нашей, на начале нашей встречи, сказал о том, что есть правовые документы, позволяющие нам это сделать. Это градостроительный кодекс, и это те особенности, которые действуют на территории Севастополя. Во-вторых, сейчас... Особенности это какие? то это, но... это 46 закон Севастополя о земельно-имущественных отношениях. Там прямо в статье 12. Прим-1 закреплено о возможности принятия правил землепользования и застройки до утверждения генерального mm -hmm. плана. Ну, вот аналогичная норма э, есть и в статье 31 градостроительного кодекса, где говорится о частях поселений, на которые в отсутствии генплана может быть разработан правила землепользования и застройки. Так, ладно. Вот это то, что касается правовой составляющей. А, в части будущего, да? В части вообще логики. И логики в том числе. Сейчас сложились уже отношения, то есть публичная кадастровая карта да, наполнена достаточно. Это не 16 не 17 год, когда много и кто не мог оформить свои земельные участки. Мы находились в стадии ее наполнения. Ну да, Сейчас... вот мы что сами обсуждали балаклаву. Все наполнено. Все есть. Вся балаклава, да. при этом вся зеленая. При этом Ладно, многие да, люди, да, ну, мы не будем касаться блаклавы в данном случае конкретном, да, да, пока мы вроде ситуацию по ней обсудили. Да, да. Вот Есть очень много людей, которые, которым генеральный план 2005 года препятствует в оформлении земельных участков. Очень много обращений, которые касаются э, оформления земельных участков, но невозможны по причине несоответствия генеральному плану. Так. Это большой пласт земельных участков. Я даже был там, где на экспозиции. Многие люди приходят с, наш... с отказами Департамента по имущественным и земельным отношениям, но где они ссылаются на нас? То есть в генеральном плане Украины есть смысле, там... Если говорит, мы вам не можем оформить земельный участок... Вот отрицательное заключение Департамент... Департамента архитектуры да. о несоответствии образуемого участка, установленной в генеральном плане 2005 года функциональной зоне. Это есть, а, это много. В зоне. Ну функциональной зоне. Соответственно функциональное, не соответствие виду разрешенного использования земли, а, а, а именно зоне. Так, тогда надо будет давайте уточнять, что вы под этим понимаете. То есть когда мне приходит образовывать земельный участок под урбальное жилищное строительство, а он у меня по генеральному плану Украины в зоне зеленых насаждений общего пользования, я соответственно говорю, что образование с видом ИЖС видом разрешенного использования земельного участка под индивидуальное жилищное строительство не соответствует генеральному плану Украины. И человек, имея легитимное решение, там, допустим, городского совета, оформить земельный участок не может. У нас есть там достаточно известное садоводческое товарищество «Скала-2», которому предоставили земельный участок еще в советский период. Так. В украинский период по генеральному плану они попали в зону зеленых насаждений. У них есть письмо от управления архитектурой 2011 года, которому они говорят, да, мы ошиблись, случайно вы туда попали, они обращаются к нам и говорят, отдайте нам землю, а мы не можем ее отдать, потому что у меня есть генеральный план 2005 года, внести в него изменения я не могу. Обязать их тратить финансовые средства на то, чтобы обеспечить разработку документации по планированию территории, ну, наверное, тоже угу. не совсем целесообразно. Так. И сейчас в правилах землеполемой застройки мы исправляем эту ошибку, а чтобы люди могли... Ну Я не могу объяснить, почему в генплане 2005 -го нет, почему, года это была зона зеленого почему, посаждения. Почему мы не можем принять генплан, а вслед за ним принимать ПЗЗ? Почему, это нам, почему для нас это оказывается более короткий путь? Это не более короткий путь, это разные пути. Я имею в виду о том, что принимая генеральный план, мы потом несем изменения в правила землепользования и застройки. Здесь нет проблем. Сейчас правила землепользования и застройки во многом они сформированы по существующему положению, по установленным видам разрешенного использования, по сложившемуся использованию территории. Ну с учетом определенных еще взглядов, скажем так, ну с учетом уже разработанной государственной документации и тех ограничений, которые есть. Угу. Поэтому говорить о том, что мы сейчас переходим на российское в российское правовое поле в регулировании градостроительной деятельности, хотя бы сложившейся и существующей, особенности заканчиваются в этом году без особенностей мы не сможем ни формировать земельные участки, ни предоставлять их, ни выдавать разрешения То есть мы остановим полностью всю эту сферу деятельности, если особенности в сфере земельно имущественных и градоставительных отношений у нас прекратятся. Теперь Это прямая норма градостроительного кодекса. После принятия ПЗЗ люди э, увидят нужную зону, вот из того, например, товарищества, о котором вы только что сказали, скала, да? Да. И там будет все соответствовать, и смогут они оформить землю. Получить свои земельные участки. С вашей точки зрения, как руководителя департамента архитектуры, как правильнее делать? Насколько я понимаю, логика должна быть, ну, по крайней мере, нам ее даже правительство объясняло много раз на протяжении нескольких лет. Сначала создается стратегия развития Севастополя, потом создается генеральный план на базе стратегии, потом на базе генерального плана, более детально создается документ по ЗЗЗ. У нас сейчас все-таки э, мы начинаем с э, не противоречия законодательству, как вы сейчас сказали. Тем не менее, с третьего шага. Как по вашему мнению правильно поступать для того, чтобы город гармонично все-таки и легче развивался в градостроительном смысле? В сложившейся ситуации, которая сейчас есть, однозначно правила застройки нам необходимы и нужны. Быстрее. А это не связано даже во многом с развитием, это связано с оформлением с э, документов на земельные участки и на объекты недвижимости. да, И с правовым регулированием вновь возникающих отношений, потому что э, сейчас мы выдаем разрешение на строительство, а по сути у нас нет правил, на что мы должны смотреть. У нас нет параметров застройки. У нас нет процента озеленения, у нас нет требований по парковкам, потому что фактически а, ну, это а все документы, это, а генплан это и генплан нам это не даст. В генплане нет этой информации. Там есть функциональное ним это документ стратегического развития. А правила – это инструментарий, которым мы пользуемся каждый день mm -hmm. в своей работе. И пользоваться генеральным планом, утвержденным в 2005 году, без его наполнения ну, фактическими параметрами дозволенного, ну, сложно, и, наверное, уже пора прекращать. Скажите честно, Максим Александрович, мы потом вообще будем генплан принимать? А, Или мы... как э... господин Хуснулин, э, типа, не нужны эти генпланы? Ну, генплан достаточно статичный документ. После его утверждения вносить в него изменения достаточно сложно. В Поэтому отличие от правил землепользования застройки генплан, принимать планируем. Мы yeah. буквально сегодня встречаемся точно так же с разработчиками генплана, yeah. э, те, кто будет обеспечить его актуализацию, ну, и достаточно известная организация, те, кто ими занимался, не генпланы Москвы. Они сегодня прилетают, приедут к нам, будем встречаться, обсуждать сроки, э, перечень там, исходных данных, которые необходимо им предоставить, и тот объем работ, который они выполнят, в, какие, в какой uh -huh. период. Вот Генплан принимать тоже нужно, в нем есть... Очень важные для города вещи, такие как границы населенных пунктов. Это тоже большая и важная проблема. Мы не можем отделить категории земель. Может быть, для Севастополя это не так остро стоит, потому что, если мы берем другие города федерального значения, то и Москва, и Санкт-Петербург имеют только одну категорию земель – земли населенных пунктов. Других категорий у них нет служившееся в Севастополе административно-территориальное устройство. Ну и фактическое землепользование, оно говорит о другом. Здесь большая площадь земель, занятых сельскохозяйственными культурами. Здесь много лесов. Соответственно, зонирование с точки зрения определения границ населенных пунктов для Севастополя, если он пойдет по этому пути, очень важно. Отделить категории земель населенных пунктов, которые будут развиваться в интересах этих населенных пунктов, от других категорий земель, которые мы никогда не будем вовлекать. В этот оборот. Или будем вовлекать, но внеся изменения в генеральный план. Вот это его одна из самых важных функций, в том числе, помимо развитие, которое в нем будет заложено однозначно. И хотел бы обратить внимание, там, допустим, очень много сейчас противоречий идет между существующим землепользованием и функциональным зонированием Генплан 2005 года. Это там, Я так понимаю, когда его утверждали, то уже закладывали о том, что Министерство обороны Российской Федерации не будет на территории Севастополя реализовывать свою деятельность. И очень много территорий, которые... Фактическое использование имеет под Министерство обороны, имеют вид функционального зонирования под длительную рекреацию, то есть отдых, туризм или жилье. И вот эти конфликты, которые возникают в применении этого украинского документа, они ну, действительно препятствуют реализации градотельной деятельности на территории Севастополя. Та же омега. Та же омега, в том числе. Их много и очень много накопилось противоречий, которые мы не можем разрешить по-другому, как принятие правила землепользования и застройки. Какие последствия для граждан имеет этот документ? Я здесь хотел бы, чтобы вы все-таки две стороны рассмотрели, потому что с одной стороны, вы сами видите, что некоторые граждане считают, возможно, у них есть основания считать так, что их права собственности будут нарушены. Это первая сторона. Вторая, вы частично о ней сказали права собственности, ну, на вот этой скалы, будут восстановлены. Да, вот поэтому две стороны, есть они, в какой пропорции, какие последствия для граждан будет иметь принятие этого документа? Я бы так Я и не говорил. Во-первых, право собственности никто не лишит. Это однозначно. И этот документ, правило земельной застройки, не предназначен для этого есть ограничения в использовании. То есть это вот априори. Изъятие земельных участков и объектов недвижимости с принятием правил земельной застройки невозможно. Да, и никак при... на это не повлияет. Но при этом возможность э, использования земли по тому назначению, по которому человек планировал его использовать, она может, может, может, может быть ограничено Может быть ограничено. Но чаще всего это будет связано не с Городостроительной документации не с правилами землепользования и застройки, а с иными документами, которые действуют в отношении этой территории. Такими, как, я уже сказал, приказ Министерства культуры о достопримечательности. месте. сейчас существуют. Вот эти ограничения сейчас есть. Они есть, и они ограничивают права людей. Также особо охраняемые природные территории. Участки, сформированные уже под Соответственно, ПЗЗ земли лесов. каким образом новым? не влияют на возможность использования участков? Они потенциально могут. Мы можем установить территориальную зону, если у нас есть такая необходимость. Ну, допустим, я вам могу сказать, как, ну не в качестве примера, а в качестве как бы, вот, ну, случая. Да? У нас очень много земельных участков, сформированных под нью-дальное жилищное строительство, внутри многоквартирной жилой застройки. Улица Вакалинчука есть, там да, улица знаю, Тол... Льва Победы Толстого. Да, то есть, такие участки есть. И необходимо урегулировать эти отношения. То есть вот при таких обстоятельствах, когда мы осознанно устанавливаем зонирование, не допускающее этот вид разрешенного использования, да, мы можем ограничить права. Но это вот частные случаи, когда это делается осознанно. Вопрос по поводу берега укрепительных наших работ. Совсем недавно Юлия Анатольевна Гаврилова презентовала масштабнейший проект, который ее департамент проводил, связанный с береговой полосой, и мы понимаем, что эта работа, которая была проведена, и она так или иначе связана с земельно-имущественными отношениями, она, наверное, не вошла в эту ПЗЗ, потому что была... Презентована вот буквально там последний месяц. Нет, она вошла. Вошла, э, вошла потому что сама работа по себе э, она достаточно давно готовилась, вот мы они знали э, о проблеме, которая есть, ну в данном случае на северной стороне, да, да мы да, тоже да. как бы понимаем ее, вот, поэтому нет, они нашли свое отражение, эта работа нашла свое отражение, вопрос реализации этой работы при выполнении там подготовки зонирования, да, э, такой зоны с особыми условиями использования территории, как наличие обвала опасных зон. Э, Нету в российском законодательстве. Но при этом очень важно по сути спасти граждан от их самих действий. То есть есть своды правил, которые устанавливают ограничения и особенности, связанные с градостроительной деятельностью, со строительством на земельных участках и территориях, имеющих сложные геологические условия. Их нужно выполнять. Чаще всего происходит таким образом, что выполнение этих условий становится гораздо дороже, чем сам земельный участок и будущая постройка на нем. То есть оно становится просто экономически неэффективным использованием этого участка. Но люди, исходя из упрощенных процедур, допустим, индивидуального жилищного строительства или строительства садового дома, они их игнорируют, эти ограничения, и они просто возводят, потом происходят какие-то обвалы. Вот. Чтобы этого избежать, вот эта работа важна, которую подготовил Севприроднадзор. И, эта информация будет занесена в проект правил землеподобной застройки через ограничения. Когда мы будем выдавать градостроительный план, мы будем указывать на необходимость при подготовке проектов э, учитывать эти особенности. То есть, это важная работа, и она нужна. Да, Она может повлиять на права. То есть, допустим, у вас садовый участок. Да? Вы как бы, изначально, исходя из определения, для чего предназначен садовый участок, можете выращивать на нем плодово-ягодную и овощную продукцию вот, и отдыхать возводя садовый дом или даже жилой дом. Соответственно, когда мы говорим о том, что этот участок находится в обвалоопасной зоне, то выращивать, наверное, сельхозпродукцию можно. можно, а да. вот строительство уже крайне сложное и опасное. И вот исходя из перечня видов разрешенного использования и допускаемых действий, мы будем уведомлять граждан физических лиц о том, что вот здесь нельзя. Ну, или можно, но при выполнении условий. Ну, на самом деле, выполнить условия крайне сложно. Действительно, там сложная работа, сложные расчеты. вот Поэтому финансово просто ну нецелесообразно. Ну и последнее, сегодня, наверное, наиболее важное для граждан, как подавать свои предложения, как вносить изменения, как отслеживать ну, этапы выполнения, внесения этих изменений и, и, и когда, в какой форме видеть изменения, результаты рассмотрения этих изменений, можно ли эти результаты, если человек, гражданин не согласен, оспаривать, полемизировать для того, чтобы у нас был как бы, консенсус и красивый на выходе документ, имеющий публичное одобрение. Ну, Подавай, начнем сначала. Да? Подавать предложение можно максимально широко, как в департамент письменно, как по электронной почте, как посредством почтовых отправлений, придя на экспозицию, участвуя в собрании. То есть максимально широко, в любом виде выразите свою волю и донесите ее до нас. В части результата все предложения, которые поступят, будут объединены в протокол публичных слушаний. То есть каждый сможет, там единственное, он будет обезличен. Я не могу распространять персональные данные. Поэтому там будут под номерами предложения, поступившие от участников. А вот когда генплан рассматривали, было максимально... Я знаю, там были фамилии, да. это было, исходя из регионального законодательства, потом федеральное подправили в 2018 году, статью 5.1 внесли в градоставительный кодекс, и там четко это регламентировали, поэтому сейчас это будет обезличено. Ну, на самом деле это правильно. После этого будет комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки. Такая же примерно, как по генеральному плану была. Туда входят и главы ВМО, и представители законодательного собрания, общественных организаций, ну и, соответственно, органы исполнительной власти. Будем обсуждать все поступившие предложения работа будет опять-таки, скорее всего, очень объемная, длительная. На эти комиссии мы будем приглашать, если какой-то сложный вопрос, понятно, его нужно обсудить, да, и тех, кто подал эти предложения, для того, чтобы понять их позицию, их аргументацию, почему это они просят такие вещи. Вот, после этого будет подготовлено заключение о результатах публичных слушаний. Заключение будет опубликовано. И по каждому поступившему предложению там будет аргументированный вывод. Об учете или не учете? Конечно, мы будем опираться на протоколы заседания комиссии по подготовке проекта ПЗЗ. Фактически, это и будет работа, связанная с подготовкой заключения. После этого заключение будет направлено в адрес разработчиков. Это или ООО «Земля и город», или наше подвенственное учреждение которые будут дорабатывать правила землепольной застройки с учетом удовлетворенных замечаний и предложений, поступивших в ходе проведения процедуры публичных слушаний. После этого итоговый документ будет представлен уже, ну, пойдет на согласование с федеральными органами исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти, и будет представлено на утверждение в случае его согласования. А ну, в виде вот чего это. закона? Нет, это будет постановление правительства. Это статья 63 градосательного кодекса в отношении городов федерального значения. Решение об утверждении правил землепольной застройки принимается высшим исполнительным органом гос. власти. То есть там все там этот документ со всеми приложениями, такая вот пачка. Там больше 2000 листов. Больше и, 2000 листов. Да, ну Попробуем его оптимизировать для применения, чтобы он стал более удобным и простым. Спасибо большое. Это был Максим Жукалов. Мы, Спасибо. я надеюсь, подробно обсудили ПЗЗ, если есть вопросы у наших зрителей и слушателей. Задавайте, будем стараться на них отвечать в наших следующих эфирах. Спасибо большое. До Спасибо вам, встречи. что пригласили. До Всего свидания. доброго.